Оперативное принятие решений по управлению ресурсами предприятия и анализ их эффективности. Сокращение операционных и административных расходов. Увеличение прибыли. Как этого добиться? С помощью 1S ERP. Это инновационное решение для предприятий всех форм собственности во всех отраслях экономики. Продукт был создан с учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации крупного и среднего бизнеса. 1S ERP помогает оптимизировать производство и снизить себестоимость продукции, увеличить производительность труда и прибыль, отслеживать ключевые показатели на всех уровнях, повысить эффективность взаимодействия служб, получать регламентированную отчетность, соответствующую требованиям законодательства Республики Казахстан, а также улучшить качество продукции и услуг, эффективно управлять ключевыми ресурсами, получать достоверные сводные данные о деятельности предприятия, себестоимости и выручке в любой точке мира. С 2014 года более 2400 предприятий стали клиентами 1 s и Закажите бесплатную презентацию или консультацию у лидирующей в области автоматизации компании Excelcom по телефону. Плюс 7-727-313 1030 или на сайте XLCOMKZ. Говорим 1С, звоним в ExcelCom. Анимационные ролики «Line and Space.